Here is Mester of Germany, his first attempt in the javelin in the F-41 category. And he's held that one. Well, well beyond 30 meters nearer to вы знаешь, что Брат Старс говно? сам говно. Брат Старс для... Я не говно! Я Старс, не говно! Ну и вот очередь к турникету, помните, я вам говорил? И вот отдельный вход для меня, смотрите. И я иду со своим паспортом. Смотрите, как меня ненавидят все. Смотрите, как они все на меня смотрят. Сука, обожаю раздражать людей. Прям напряга, когда очко в очко играем. Вот, но все равно не скажу, что было легко. Ну да, очко, в очко это не очень хорошо. Калец Лексус Охуенная тачка. Ну хоть раз, видите такое бать. Микроволновка, сука, в двенашки и Просто тепло. Походу на нем амулеты всех религий. Nigga wanna see me for <laughs> ball. Oh, come out the dude. I got bad bitches and they come wildin'. Hey, I see a motherfucker smilin'. Twenty thousand damn bitches on the island. Twenty thousand damn bitches Ooh. Бля, ты что тупой? Бля, ты бля, я вас бью, бля, я вас мигу, бля, я вас бля. Здорово, заебал. Девушка, здравствуйте. Вы подскажете, где примерочная? Отказ сливье. Ух ты, ебать. Я, блядь, ковер, косарь. Нет. Польша. Да блядь. Польша. Да блядь. Хуй знает. Ну что, в очко или в покер? А в покер. Это куда? Ты чё, долбоёб? Один М -м -м. литр Жигулёвского. Чё она орёт-то? Наверное, больно же. Почему? Я всё причемёл. <звы> I've been everywhere With it, you drop What else? What else? You're like don't никогда не задумывались, что если взять мышку, отключить ее от ноутбука и вот этот провод USB воткнуть в обычную зарядочку, как это сделаю сейчас я, вот так ляц, потом вот так вот ляц и нажать на кнопку. Poultry... Oh, really really я знаю, 70 пускамасутры, если мне кто-то нагрубит, ну, oh they all узнает? Как не мучается? До чего дошел прогресс, до невиданных чудес. Артем, знаешь, ты стал просто другим. Сири, переведи, что она сказала что тобой теперь невозможно манипулировать ну и живи со своей сири она вернется это манипуляция. твоя мать зовет меня вы слышите а ты знал что если ты встанешь ты будешь стоять но если ты сядешь ты будешь сидеть это все потому что когда ты стоишь ты стоишь а когда ты сидишь, ты сидишь. Короче, есть веселый лайфхак для вот таких вот искателей приключений во дворах. Я думаю, вы понимаете, о чем речь. Берем колоночку JBL и запускаем наш рофл. I never made love, no, I never did, but I should know I will look for you, I will find you, and I will kill you I will look for you. I will find you. Господи, помилуй, Боже. Я думал, ты их Я вылечился. Идешь? Счастливо. Ой, там шторм, там молния бьёт. да, Ох, да ты нам надо. Сейчас опять Макса молния бахнет. <смех> Главное не шутить. Я всегда говорю, не тратьте время на обиды. Это разрушает вас изнутри. Моя формула такова. Хорошие люди принесут вам счастье. Плохие люди наградят вас опытом. Худшие дадут вам урок, а лучшие подарят воспоминания. И нужно ценить каждого, потому что источник нашей мудрости – это наш опыт, а источник нашего опыта – это наши ошибки.